Перед началом видео я попрошу вас поддержать меня лайками и подпиской. Теперь можем начинать. СМИ сообщают, что младший участник BTS, ну а то есть Чунгук, снес дом в Витавоне, купленный два года назад, чтобы построить особняк. Ну как, вы в шоке, 4 апреля Бескория сообщили, что Чунгук из Бития строит особняк с двумя подземными и тремя наземными этажами на месте дома Витэ Существующий ранее дом уже снесен. Новостные ресурсы сообщают, что Чунгук получил разрешение на постройку дома от властей Йон в июле 2022 года и получил процесс сноса существующего здания в декабре. Общая площадь будущего дома составит 1161 метр квадратный. Завершение строительства Планируется 31 мая 2024 года. Ранее в ноябре 2020 года Чунгук купил дом 1976 года постройки за 5 миллионов 775 тысяч долларов. Общая площадь дома составляла 230 квадратных метров. После покупки дома Чунгук подарил старшему брату апартаменты за 4 миллиарда вон. Что думаете по этому поводу? Жду ваше мнение в комментариях. Всем пока-пока!